Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Секта свидетелей Иеговы» расширяется только благодаря рекламным агентам, которые бесплатно рекламируют их продукцию. Подобных рекламных агентов внутри секты называют «возвещателями», и самые активные из них, которые в рабстве, работают по 70 часов в месяц бесплатно на эту организацию, называются пионеры. Именно о таком виде служения пойдет речь в этом сегодняшнем интервью-рассказе, которое подготовил для нас Скибинский роман. Прошу. В этой части хотел бы поделиться с вами своими наблюдениями и размышлениями про еще один вид Свидетели Иегова – это полновременные служители или пионеры. Кто они, эти особые возвещатели? Как они успевают работать, учиться, воспитывать детей, справляться с болезнями и еще так много проповедовать? Если вы спросите об этом самого пионера, он точно ответит, что все это благодаря силе Иеговы, что если бы не поддержка Бога, никто бы не смог служить полновременно. И действительно, для многих пионеров это – Единственно правильный ответ. Именно так их и всех нас обучают на встречах в собрании. Из этого возникает один логический вопрос. Действительно ли Бог через свою силу каким-то особым образом помогает таким людям служить Ему? Давайте поразмышляем. Я всегда очень уважал и восхищался пионерами. Они не только много проповедовали, но и были самыми, так сказать, прогрессивными свидетелями. Они умеют отдыхать, ездят на моря, в путешествия, многие имеют самые свежие гаджеты. Они стильно одеваются, в целом веселые и позитивные. Я очень тесно сотрудничал с пионерами, одними из которых была моя жена, которая около 20 лет служила полновременно, а также сотрудничал со многими пионерами, когда был надзирателем ШУС, Школа для усовершенствования служения, а теперь это школа благовестников. На пионерах держится вся работа в организации. От подготовки к конгрессам до стройки залов царства. Буквально все. Но несмотря на всю свою важность в организации, никто из пионеров не имел почета, уважения и близко такого, как старейшин, например. Их назначали и снимали с такого служения люди, которые сами не сдавали по 10 часов в месяц, но были наделены властью. И, конечно, возникает вопрос – Почему один и тот же Дух Бога так по-разному распределен? Те, кто делает так много в организации, а именно пионеры, не имеют власти в собрании, хотя они, как никто другой, знают и умеют проповедовать, знают возвещателей, так как сотрудничают с ними каждый день, но власть в имеют сантехники, уборщики, электрики и водители. Не задумывались почему? Никого не хочу обидеть, но не раз был участником рассмотрения пригодности пионеров, когда те, кто проповедует по пять часов, очень придирчивы к пионерам и всегда готовы снять того, кто регулярно не сдает годовую норму часов. Для меня это всегда было как месть ущербных, но наделенных властью людей, и было странно, почему дух Бога разрешает уничтожать и обижать рабочих лошадок организации. У нас в собрании даже были идеи проверять часы, которые сдают пионеры, так как, по мнению братьев, были подозрения, что они неправильно проповедуют. Так кто вы пионеры? Задумывались ли вы над этим? Действительно ли вы все делаете благодаря Духу Бога? Вспомнился один случай. Я устроил нашего брата пионера на работу. Он пошел менеджером по продажах. Ну и, соответственно, у него был план – месячный план продаж. При устройстве на работу он уточнил, что если выполнить план, то хотел бы быть свободным, так как является пионером. На работе, конечно, согласились. План был как у всех менеджеров, и не все даже за месяц его выполняли. Но не в этом случае. План был выполнен за два дня. Представляете такое? Я представляю, как собственник считал, сколько такой менеджер может сделать за месяц. Как думаете, в данном случае Божий Дух помог этому брату? Не все пионеры, конечно, такие успешные и в жизни, и в проповеди. Когда мы слушали побуждение послужить пионерам, то часто, как довод того, что нам это важно, но ну, и нужно сделать, был аргумент, что пока мы будем делать дело Бога, Он позаботится о наших делах. И, конечно, это подкупало, и хотелось испытать такую особую заботу Бога. Некоторые в таком желании доходили до нелогического. Например, одна сестра родила ребенка и дальше хотела служить полновременно. Она брала своего малыша в служении и буквально на лестничьих пролетах кормила его грудью. Не знаю о ее мотивах, но могу твердо сказать, что пионеры свято верят, что если оставят служение, то Иегова заберет свое благословение. Я даже такой страх наблюдал у своей жены – которая не могла оставить служение, будучи беременной. Я даже лично просил братьев, чтобы они с ней поговорили о необходимости остановить такое служение. Когда я служил как надзиратель библейской школы, вся работа, которая там делалась, а это уборка, стирка, приготовление еды и другое, все делалось руками пионеров. Каждый из пионеров нашего города хотел попасть на такую школу. У нас была хорошая дружеская атмосфера, но и немаловажным аргументом были кредиты часов. Это такая своего рода компенсация, когда тебе в норму, которую ты должен сдавать в проповеди, можно считать норму часов, которые ты провел на определенной работе. Любому пионеру было выгодно поработать на школе 8-10 часов, так как в служении такие часы давались тяжелее. А также для тех пионеров, которые работали, это давало возможность иметь работу с постоянным графиком. Но не все слежили ради кредитов. Действительно, той школе было... Очень интересно, по сравнению с собраниями, в которых ничего не менялось годами. Атмосферу в школах создавали как персонал, местные пионеры, так и ученики, которые на то время приезжали из разных стран. Они делились своим опытом служения, и, конечно, это очень вдохновляло. Пару слов хочется сказать о сотрудничестве с филиалом по вопросах школы. Это сотрудничество было подчинено инструкциям. Ни одно решение нельзя было принять самостоятельно. С одной стороны, это как бы порядок, но с другой я заметил, что в филиале, те братья, которые нас курируют, боятся брать ответственность на себя. Например, меню школы. У нас были поставки продуктов, и под эти поставки было кем-то сделано меню. Оно повторялось раз в две недели, и, конечно, за много лет, те, кто служил на школе, а также преподаватели, уже сильно устали от котлет из свеклы. Мы, как надзиратели, а нас было пятеро человек, захотели изменить меню. Процесс смены меню был долгим, и в филиале никто не хотел в этом участвовать. Поэтому мы сами, как ответственные братья, на основании тех продуктов, которые были у нас, начали разрешать сестрам готовить то, что они знают и умеют. Вроде ничего особенного, но для тех, кто находился на школе долго, это было очень радостно. По поводу отношения вифильцев к пионерам. Хотя все служители Вифиля в прошлом также служили полновременно, отношение к пионерам у них отличалось. Мы, как ответственные, некоторые были пионерами, у других жены служили, старались войти в положение этих братьев и сестер, подстраивали графики под возможности, сами помогали на кухне, вводили в штат больше людей, чем предписывалось по инструкции. Но вифильцы не жалели пионеров. В служении надо отдавать... Все силы, и только тогда это будет настоящее служение. Вот так я бы подсуммировал отношение вефильцев к пионерам. Не хочу хвалиться, но пока нас было пятеро, мы все силы прикладывали для того, чтобы пионеры не чувствовали себя как загнанные лошадки. Но в филиалах в нашей стране пришла реорганизация, многих вифильцев отправили проповедовать. И на наше место, как надзирателей школы, назначили одного брата из филиала. Очень хороший брат, как человек, но он сразу принес в школу вифильский дух. Сокращение штата и увеличение нагрузки. Я не говорю, что это плохо, но то, что многие из тех, кто служил, не выдержали такого темпа, это факт. Уже не было той атмосферы дружеского коллектива, нельзя было проявлять инициативу, все превратилось в тяжелый труд, труд на благо организации. Но есть и такие пионеры, которые много раз пытались сдать норму или попасть, например, на школу, и возможно имели даже лучшие обстоятельства, чем другие, но почему-то Бог им не помогал. Чем они хуже других? Поразмышляйте об этом. Давайте еще подумаем над таким аспектом. Что ожидает полновременного служителя через 10, 20 или 30 лет? Чтобы не придумывать и не фантазировать, Пообщайтесь с теми, кто достиг уже пожилого возраста. Я могу только поделиться своими наблюдениями. Я служил с пионерами, которые служили районными и на то еще время областными надзирателями. Они были инструкторами на школе. Все они были приблизительно того же возраста, что и мы с женой. Полны сил, оптимизма, полны надежд. Но был один брат, который служил еще со времени снятия запрета в нашей стране, около 20 лет. Скажу только свои выводы. Видно было, что он устал от такого темпа жизни. Однажды его пригласили на его родину на свадьбу, в Польшу. Он вернулся оттуда очень разочарованный. Он рассказывал, какой контраст он чувствовал среди своих друзей. Его друзья тоже были свидетелями. Но за все те годы, которые они не виделись, они стали бизнесменами, родили детей, купили дома и машины. К себе он не почувствовал, что его ценят за тот труд, который он годами делал для Бога. Его вывод был очень коротким и грустным. С ними не было о чем поговорить. Время шло, и у этого брата сильно заболела мама. И у него остров встал вопрос о приостановлении служения и возврате домой. Было действительно больно и жалко смотреть на этого растерянного мужчину, который за все время служения насобирал 4000 долларов, и хотел купить за эти деньги хоть какую-нибудь хорошую машину, который не знал, за что ему жить в родном городе. И он действительно сокрушался, откуда взять время на простые дела, для работы, для ухода за матерью и, конечно же, где взять время на духовность. Он сожалел, что в свое время бросил работу психологам и уехал проповедовать в Украину. Организация сделала из него оторвенного от действительности человека – для которого бытовые вопросы представлялись огромной трудностью. Организация для людей, которые столько прослужили для ее блага, не предусмотрела пенсии, льготного жилья, курсов реабилитации, ровным словом ничего. В один день тебе пишут письмо благодарности и могут еще дать пару копеек на дорогу домой. Это ли венец верного служения? Также, когда будете общаться с пионерами, которые очень много прослужили, Узнайте про их чувства. Посмотрите, как и на что они живут. Кто про них заботится на старости лет? Я пообщался с одним из таких служителей и увидел в нем сожаление про упущенные возможности, про отсутствие настоящих друзей, бедность. Да, действительно, материальную бедность, когда приходится убирать офисы. Про бездетное одиночество. Все время этого пионера было потрачено на служение, но ничего из человечески необходимого не было достигнуто. И после этого разговора моя жизнь круто изменилась. В следующей части расскажу как. Но продолжим про пионеров. Сегодня очень популярны разные курсы личностного роста, на которых коуч или тренер обучает своих учеников достичь успеха в бизнесе, например, или в другой поставленной цели. И есть люди, которые после таких курсов раскрывают свой потенциал, и достигают цели, а есть и такие, кто ходит от коуча к коучу и ничего не достигает. Почему так происходит? Советы у всех коучей почти одинаковые, хотя могут быть преподнесены по-разному. Это целеустремленность, организованность, системность, прогрессивность. И только те, кто сможет себя организовать, достигнет прогресса. Ничего не происходит само собой. Сегодня некоторые тренеры даже после завершения курса Делают автоматическую поддержку учеников, чтобы стимулировать их применять то, чему их обучили. И только сам человек решает, достигает он успеха или нет. А теперь вы, пионеры, чьей силой вы делаете все то, что вы делаете? Могу с уверенностью утверждать только о своей. Только вы сами могли себя стимулировать, организовать, чтобы делать так много, чтобы все успевать. И это значит, что вы можете поставить свои цели и достичь их только своими силами, которые у вас уже есть, но которые могут быть растрачены напрасно. Желаю вам успехов, пионеры! В следующей части поделюсь с вами еще мыслями об еще одной категории свидетелей Иеговы – о детях. Часть будет называться «Дети. Выбор без выбора».